Здравствуй, мир! Тесты к 2 Shredditor 102, такая вот лыжа из серии «Не верь глазам своим», такая ляпарковая. В общем, честно говоря, вот я на них покарвил, поездил резанный дугой. И могу сказать сразу, вспоминается э, собачье сердце, когда профессор в последний раз... В 905-м в Париже. Это не парковый, это реально карф лыжи. Вообще я не понимаю. Зачем вот, если есть вот это, зачем нужно карф лыжи, вообще, вот это? Вот это вот реально, хочешь резаную дугу? и а, пошел. Они как трактор, прут ее вообще. Все хавая, при этом все кочки, все. Пи -пи -пи -пи -пи. Все вообще, а, все, пу, а. Поворот, ха, пошел, все, вышел, вообще вышел, все. Бугор встретил, прыгнул, поехал дальше. Концентрация фана это просто вообще. Вот ты едешь, так и вот, сейчас будет фан. Так сейчас будет фан. Такой вот раз поехал, прибавил фана, еще прибавил фана, еще прибавил фана, потом в раз экстра фан. И еще фан. На них можно все и вообще вот просто вообще все. При всей вот такой вот скромности, расцветки, в стиле зубная паста ставил. Я вообще не знаю, как вот это вот, что вот, как, это, как, а как у них это получается. Я не понимаю. Эта лыжа вообще позволяет все. Это просто трэш. При этом я вспоминаю такую же в стиле Петитр в стали 120, та еще вот такая же, еще и вездеход. То есть вот хотите на склоне, в рамках склона вот это, хотите не в рамках склона за склоном Петитр 120. Остальное я вообще не понимаю, зачем вообще нужно в лыжной индустрии. Вот это все вообще, на этом все. Больше ничего не надо в этой жизни, все. В общем, все. Я не буду больше рассказывать. Это просто лучшее сегодня, что сегодня. И вчера со мной было, и вообще за последний там год, наверное. Я даже не знаю, в какую категорию их запихнуть. То ли парк, то ли универсалы, то ли фрирайд. Они все могут. Все. Пойду катать, потому что не могу стоять. Лучше проеду, чем говорить. Лучше ездить, чем говорить. Все. Встретимся на склоне. Подписывайтесь на канал. Пока.